Клеваю снова плоху ложиться на металл. Далее снимаем после того, как приклеились буквы. Вот таким нехитрым способом наклеен номер на металлическую поверхность.